Ну чё, гай, всем здорово, здесь ну, подписчиков привет, сейчас я, собственно, поиграл на трех лучших проектах, в кавычках нет, собственно, поиграл я, так сказать, с вантапом, вантап можно скачать в Телеграме, Телеграм закреплён в комментариях переходите качайте играйте еще хотел бы сказать точнее ответить на вопрос собственно подписчики задают такой вопрос когда будет раст софтом раз будет софтом когда у меня будет 100 тысяч подписчиков на этом канале поэтому подписывайтесь чем быстрее тем лучше вот ну в принципе все всю инфу я доложил погнали к видосу ну чё я зашел на самый лучший проект в мире fust rp мне не платили ни рубля за эти слова, я считаю, что фуст это лучший проект в мире. Почему лучше? Потому что здесь можно легально иметь обычных игроков и вас забанят всего на 15 минут. Ну и в принципе, как и все люди здесь, это и делают. Воюют, убивают и веселятся. Очень круто. Ну, я считаю, что фуст должен быть не фуст РП, а просто фуст ХВХ. Я надеюсь, серебро послушает меня и изменит, так сказать, название сервера. Замечательно, замечательно, просто чудесно. Люди-то умирают, реально, просто умирают. А еще я немножечко не понимаю, зачем добавили таймер, реально. Вот просто не понимаю. В чем смысл добавления таймера профессиям свата и так далее, если чувак может просто зайти за оружейника и купить также пушку? В чем смысл? Непонятно. Ой-ой-ой, началась бойня. Стоять! А, там плохие люди. Это ограбление. Ограбление. ограбление. Феррер, понял. Ну ладно, в принципе, пофиг. Так, можно тоже бомжика зафармить. Ага, отлично. Замечательно. Давайте не будем убивать ви плюса, хотя в принципе можно. Так, гражданин зафармил ви плюса, зафармил. Не знаю, есть ли логио ви плюса, не уверен. Какой-то чел с донатной пушкой Понял. О ко мне телепортировались я так у меня был какой-то рейд и я его придерживался ну, я тебя Ладно. Нет, тебя так что это замечательно у меня реально был какой-то рейд и я его придерживался покупаем патроны Ну и начинается рейд, собственно, спавна. Сейчас админ отойдет. Подождем. Так, админ отошел. Так, рейд спавна. Идем сюда. Зарейдили. Не, ну рейд спавна как бы замечательно происходит. Это гениально, ставить, собственно, на карту как бы спавн, но не делать на нем гринзону. Это, это замечательно. Как бы чудесно. Просто. Ну ч ⁇ продолжаем. рейд спауна до сих пор как бы продолжается. Админ до сих пор не хочет меня банить, либо просто не видит. О, тепнулся. Ну-ка давайте посмотрим. Так. А, на вас Я его на крышу. Давайте. Я пока поэр ли Вы не против? Угу. Все, да. Да, здравствуйте. От этого да, что я сделал? А, а зло в мешке. Вы к нему, убили я не знаю, кто это, но я, наверное, знаю, кто это. А кто это? По логам я его убил Ты кто? Уберите камеру. Уберите камеру. Эм, во время разборок я имею полное право все что угодно делать, кроме оскорбления администрации Потому что это нон-РП-зона, поэтому я имею полное право построить здесь камеру Точнее, поставить камеру а В нон-РП-зоне можно делать все что угодно, потому что это нон-РП-зона И по логике вещей обычный игрок этого не видит Если ты не играл в Дарк РП, можешь мне вообще не говорить ничего, мудила okay? okay. uh, Окей? Окей Капец, меня 625? банят просто так. Жесть. Ладно. За... Вот, бей, я вас зафармил за Ой. Я там кого-то убил, кого-то не убил. Как-то долго он меня банит Ч ⁇ так долго-то? Наконец-то. Пипец, очень долго банял. Прям вообще максимально долго. Мог зафризить хотя бы. Собственно, я зашел на еще один лучший проект в мире. Про МРПМ. Здорово, человек. Стой! Стой, стой, стой, стой! О, -о, О! Сюда, в помойку. Хочешь в помойку? Держи. Гык-г. Гык. Ну, началось веселье, собственно. Да, веселье, в принципе, быстро произошло. Но ничего страшного. Главное, я админа не убил. И все нормально. Точнее, модератором. Один интересный вопрос. Машины до сих пор взрываются или нет? Спустя год. Будет ли рофл? Будет рофл. И это прикол. А еще. Так, юзер умер. Нормально. О, меня телепортировали. Я вас не понимаю. Что? Демки нету. Все, до свидания, жалоба. Там, мне кажется, другой сек. Сук, кринж, я, я выиграл жалобу. <свят> <свят> Ой. Это замечательно, это просто чудесно, мне нравится. А еще он не умеет барри турнить, по ходу дела. Давайте взорвем машинку. Бам! <свят> Взорвал. ГГ. Ну че, напоследок? На этом сервере. Короче, зашел на еще один очень крутой проект в мире. Прям максимально крутой, на котором у меня, собственно, сейчас спонсорка. И я могу телепортировать до сих пор людей. То есть я могу делать вот так. Только у меня спектейт, собственно, скорее всего спалит меня, но это весело. Это такой крутой проект, что они до сих пор это не пофиксили. До сих пор. <плодисмент> Давайте тэпать людей просто. Вот я понимаю, слив. Сука. Ой, боже. Вот я понимаю, слив. Сука. Нормально, нормально. Боже, как же громко, как же громко. Кто это делает лучший? Ой, боже. Ну что будете меня это банить, как бы? Я сейчас тэпну всех просто за зону и все. Сука, тут все попадыхали. Давайте вот сюда их тэпнем всех. Ой, проверка, нормально. Птичка, птичка, иди за мной. Птичка, иди за птичка иди. Бедная птичка, видимо, тебя ранили. Бедная птичка. Ладно. А, вот он, Фрейв у Mind. Вот он. Гг. Мы можем прям Фрейв у Майн так тепнуть, Вообще можно, в принципе, ладно, я пофиг, поведу. хотя нет, хотя, а в принципе, да, да, да, О, надо около админов это делать, это как... надо это около админов делать. Да, здесь РП такое происходит на спауне, что мне кажется, это вообще уже скоро не закончится. Здесь еще жалобы как бы идут, здесь что говорят? Ничего не говорят, но frame of mind до сих пор спектет, и он ищет, ищет, рыщет. Спект. Сейчас узнаем, он спектайтет или нет. Просто если вы спектете в F то у вас э, вот этот вот, так сказать, да, он спектет, спектет. У вас, собственно, так называемый показ, куда вы смотрите, меняется. Вот. Все он вышел. Он не вышел. Нет, еще не вышел. Подождем. Но здесь РП очень вас сильно вас происходит. Я считаю, что это лучший проект для РП. Вообще замечательный проект. Как в принципе и все предыдущие, вообще топовые РП проекты. О, меня тэпнули. Зачем? Вот ты, вот ты. Я. Зачем ты а, телепортировался? Чё? Зачем ты? Вопросительный чё? знак вопросительный Зачем знак, ты вопросительный чё? знак. Зачем Куда? Просто по карте. Туда. Куда? Туда. Вот вот. Где? Туда. Всех о них нет доказательств, они да. говорят, что я да. тэпаю. В, этом, в, бассейне, возле цемен, о, в, в Я ничего не делал. Если меня сейчас забанят без доква, это будет жестко. скриншоты Ничего. Ну, сам он тебе бан Сам признаешься, я тебе а фрейм, бан, два фрейм, бан фрейм. просто да, так Бан просто так Фрейм, фрейм. Просто так. Давай сейчас Фрейму скриншоты в ЛС отправлю да. фрейм, фрейм сам фрейм. не знает, кто это что делал Фрейм вообще ничего не знает фрейм. Он сам ищет, кто это делал И сам не знает, где это <свист> Боже, по скриншотам Как это вообще можно так определить, что скриншоты Не скриншоты Здорово, <свист> <свист> Он меня просто забанил <свист> Просто так забанил Вообще без всего, без пруфов, без всего Чудесный проект Как всегда, Мэджик подтверждает свою репутацию Замечательного проекта <свист> Сука <свист> Эй, клоуны Ну ладно, в принципе, на этом все Давайте, всем к чау <свист> Пец. <Marvel> да. <coughs>